и считайте калории. Начинаем с того, что варим куриную грудку с луком и морковью. Когда остынет, нужно прокрутить ее на мясорубке. Лук и морковь порезать и обжарить на подсолнечном масле, пока лук не станет прозрачным и тоже отправить в мясорубку. Полученный фарш посолить, поперчить Добавить бульон и перемешать. Затем фарш нужно хорошо взбить блендером. Вот наш паштет и готов. Если вы намажете его на тоненький кусочек черного хлеба, вы прекрасно позавтракаете или перекусите таким бутербродом. Желаю вам приятного аппетита и заветных цифр на весах.